Вы грустные странная кушечка На красном песке в Все ваши желания, кружечки И придачи ваши вашу Я знаю, вы скоро расстаете А я, вероятно, собью И все же прошу вас, но я не блюсь За бытвами старый тюльник, ночи сильный, И черные грешные Ай утро болит, и бесится море в море у пристани И пелай болезницам все лица, и все. В песке оба Все ваши желания Кружечные Призрачи вашей слезы Как бабочки пальцы на клавишах Как яд ваша фраза Люблю вас И все же прошу вас играть Но только не плю